Рассказываю про дереги и амулет. Посмотрите, они сейчас здесь есть. На самом деле, так сказать, это костыли. Костыли. Костыли. Костыли. Знаешь, что я говорю? Костыр. Понимаю, да. я Третья нога. Для тех, кто..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 Да, а еще и назад отправить всякую бяку закоряку которая послана вместе, вместе с посылом на отток энергии. И при этом при всем его мощь очень велика. то есть включая человека на свой канал, который ставит на него печать и все окружающие вокруг, особенно магии колдуны считывают, это человек под защитой, это человек мой, его трогать небезопасно. Вот. И в связи с этим молотора работает именно таким образом максимально эффективно. То есть, скажем так не, не определяя, это достаточно простая, но очень мощная программа, в есть и один единственный алгоритм, враг, да? а врагом может числиться любой, который наносит урон твоему сознанию, твоему здоровью, твоей, да, твоей социальной успешности. А, значит, но помимо всего прочего, есть еще некоторые категории людей, которые занимаются а, оттоком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 специфическая информация. То есть этот человек имеет право взять этот поток. И поток из всего сонмище людского выберет именно того человека, у которого это право есть. Так вот кразники занимаются тем, что они крадут не права, а именно потоки. То есть права у вас никто, кроме богов, отнять не может. Да? А это специфическая процедура, которая по счастью человеку не подвластна, по счастью, иначе бы мы тут все занимались воровством друг у друга исключительно права.